Всем привет! С вами снова Иван и сегодня я хотел бы открыть четвертую часть нашей серии видеороликов, посвященных механизированным малярным работам. В данной части я рассмотрю очень важный вопрос, а именно проблемы, которые у нас возникают во время эксплуатации безвоздушной техники при работе с шпаклевками. В этой части я рассмотрю, во-первых, те сбои в работе, которые происходят во время эксплуатации безвоздушки и, соответственно, пути их решения. На рабочем месте, с минимальной потерей времени и, конечно же, нервов. Рассмотрим симптомы, которые возникают у аппарата, которые свидетельствуют о сбое в работе. На самом деле они очень простые. Аппарат не набирает давление, либо давление пляшет, и не раскрытие факева. Это три основных симптома, которые нам не позволяют, в принципе, с агрегатом работать. Теперь рассмотрим причины возникновения этих симптомов. От самых простейших, и дальше уже будем углубляться конструкцию. Начнем с самого очевидного, но в то же время с самого главного. Это питание. Видите, какой серьезный и мощный электрокабель. Это не просто так, ведь под каботом у нас мощный электродвигатель мощностью 2,7 киловатта. О чем это нам говорит? А говорит это нам о том, что подключать данный агрегат к удлинителю, который висит, например, на каком-нибудь ШВП 0,5 миллиметра в сечении, крайне неблагоразумно, и стабильной работы агрегата ждать не приходится. Возможно, это даже звучит смешно, но такая причина нестабильной работы очень часто распространена. Люди подключают агрегат непонятно в какие электросети и непонятно каким удлинителем. Так, с электропитанием разобрались, сам все просто. Теперь поподробнее о симптомах. Первый, самый главный, не набор давления. Какая причина может быть у данной проблемы? Первое, самое очевидное и самое смешное это то, что у нас кончился материал. То есть особенность, например, шпаклевки стоит в том, что это не жидкость, да? Она не может равномерно кончаться в нашей емкости до, например, минимальной степени отметки нашего водного отверстия. Шпаклевка она может прощаться, соответственно, здесь подсасываться, да, она прощается в некие подобие воронки. То есть материал в емкости еще есть, особенно это касается шпаклевок, которые, например, были недостаточно разбавлены, да и даже достаточно разбавленные, все равно со временем превращаются в вороночку. Материал на стенках емкости нашей оседает, а здесь материал, соответственно, у нас имеется недостаток. И насос на начинает потихоньку подсасывать воздух. Как только она подсасывает воздух, все, приехали, пистолет начинает плеваться, факел падает, и начинает плеваться такими струйками такт соответственно движением нашего поршня поскольку мы берем за основу то что технически наш аппарат исправен то проблему может быть только в одном нашей насосной колонии в предыдущем видео я уже описывал то что наша колонна состоит по сути из двух клапанов вводного и рабочего которые представляют из себя два металлических шарика крупный на вводе и маленький уже рабочий который создает то самое высокое давление Сперва проще всего разобраться с водным клапаном. Бывает, что он э, со временем там, уплотняется материал и шарик залипает. И, соответственно, аппарат просто не может внутренне насосной колонной всосать в себя материал. Решается проблема легко. Скручивается кожух водного клапана. Разбирается сам клапан. Это очень просто. Промывается, прочищается, накручивается обратно. Для верности можно через обратный клапан. Прогнать в колонне воду, промыть его, снова погрузить материал и продолжить работу. Если проблема решена, факел раскрылся, все супер, значит все нормально. Какие-либо дальнейшие манипуляции нам не требуются. Но бывают случаи, а в особенности это касается, если вы работаете, например, с сухими полимерными шпаклевками, у которых имеются волокна. В самой своей массе. Да? Например, это вот данный гипс J9, с которым я работаю. Часто бывает, что проблема не в нижнем клапане. да, У меня проблемы с нижним клапаном вообще практически никогда не возникает. А проблема именно в рабочем. забивается рабочий клапан. Он фиксируется в какой-либо позиции, либо в верхней, либо в нижней. И тогда аппарат в принципе не набирает в себя материал. То есть, даже мы, например, можем взять, вытащить, поставить его в воду, и он не будет качать ничто, ни воду, ни шпаклевки. При этом, кстати, если у нас проблема именно с нижним клапаном, да, с водным, бывает, что его даже разбирать не надо, воду поставил, и для воды ему достаточно, он ее прогонит через себя, через обратку. И можно его да, промыть, например, нижний клапан, даже без снятия кожуха. Но всегда лучше снять и помыть тщательно. Так вот, если у нас проблемы с верхним, ни вода, ничего нам не поможет. Разбирать верхний клапан, ну, это как бы разбор вообще всей колонны, процедура, мягко скажем, глобальная. Решается этот вопрос, к сожалению, абсолютно по-русски. Как? Очень просто. Смотрите, в чем суть. Поскольку у нас залип шарик. Логично предположить, что, возможно, можно просто постучать по колонне, и шарик отлипнет, да, и снова войдет в рабочий режим, мы поставим воду, все это дело промоется, и там все будет хорошо. Да, но поскольку этот шарик, он очень маленький, у него очень маленькая масса, то просто постучать там, грубо говоря, каким там, небольшим ключом или там, деревяшкой не получится. Нам нужна высокая энергия удара. И эту высокую энергию удара обеспечивает нам именно молоток. При этом важно учитывать, что нам нужна именно энергия удара. Но нам не надо прям вот так вот стучать, да? не надо портить колонну. Достаточно просто, слегка несколько раз. Бывает еще даже одного раза стукнуть по колонне. Примерно так. Не сильнее. Важный момент, что во время этой процедуры постукивания по колонне для того, чтобы отлип верхний рабочий клапан, сама насосная колонна в обязательном порядке должна находиться в материале и сам агрегат должен работать. Причем не обязательно он должен стать в воде. Он может состоять и с шпаклевкой. Лучше всего обратный клапан для этой процедуры открыть и аккуратно постукивая по колонне, мы ждем, когда аппарат войдет в режим. Стукнули раз, два, три, аппарат молотит, либо открыт либо открыта обратка, да, либо, соответственно, мы с открытым пистолетом. Либо наоборот, можно все закрыть и постукивать, пока агрегат не наберет рабочее давление. Как только он проснулся, давление набрал, значит все в порядке. Продолжаем работу. Можно либо промыть водой, либо, даже не промывая, продолжить работу с материалом. Сейчас мы недавно работали на большом объекте, работали только с G9. Ну, суперфиниш у нас тоже был, да, готовая полимерка, но ну, совсем немножко. Часто залипал верхний шарик, 1 два удара, без всякой воды, без ничего. Аппарат просыпался, и мы продолжали работу. Но У нас эта проблема возникала не часто, но бывало, что где-то один-два раза в день такие проблемы возникали. Бывало же, что и по несколько дней работает без перебоев. Тут уж как повезет. Это первое решение проблемы, да, как я уже сказал, постукивание. Следующее решение проблемы, если вы не хотите стучать, либо вам ну, вдруг пришлось, что нечем стучать, нам нужно обеспечить свободный ток материала из насосной колонны. И чтобы воздуху, который у нас над рабочим клапаном, было куда деваться. Что мы для этого делаем? Мы берем и откручиваем. Шланг высокого давления, который у нас идет в распределительный коллектор, от насосной колонны. То есть скидываем вот эту гайку. Ставим насосную колонну в воду. Включаем аппарат. И все должно прийти в норму. Если все-таки не приходит в норму, то есть залип он конкретно, тогда уж ничего не поделаешь. Все то же самое, только с легким постукиванием каким-то достаточно тяжелым предметом. Сразу хочу оговориться. Резиновая киянка даже там на полкило для этих целей не подходит, потому что она пружинит от колонны, и у нас недостаточно энергии удара, и шарик не отлипает. Я сам пробовал резиновую киянку, потому что в любом случае удар по колонне чужим предметом оставляет на ней следы, следов оставляет, оставлять да? не хотелось, но киянка не подошла. Как я уже говорил в самом начале, я не буду рассматривать в данном видео замену ремкомплекта на насос на колонии. Однако же, я вам укажу характерный признак, что ремкомплект уже имеет существенную выработку и нам его необходимо заменить. Снимая данную защитную пластину, мы видим нашу заливную гайку, посредством которой мы каждый день перед началом рабочего дня заливаем масло. Так вот, чуть ниже этой гайки мы видим резиновый уплотнительный элемент. Это часть верхнего блока ремкомплекта. То есть дальше у нас уже идут кожаные прокладки плюс пластиковые уплотнители, которые сделаны из высокой молекулярной массы. И там такой пирожочек из всех прокладок. Так вот, если между этой гайкой и самим корпусом, вот здесь, где этот резиновый уплотнитель элемент, начинает просачиваться наш материал, с которым мы работаем, все, значит дела наши очень плохи. Ремкомплект имеет существенную выработку и необходима безотлагательная его замена. Но что делать, если мы находимся на объекте? Нам нужно продолжать работу. А смену ремкомплекта мы произвести не можем. Например, он не под рукой, либо в данный момент на объекте нет сотрудника, который способен компетентно, быстро заменить ремкомплект. Все очень просто. На этой заливной гайке имеются вот такие выборки, посредством которых эта заливная гайка, когда колонна снимается, накручивается и скручивается. Мы берем плоскую отвертку, либо, например, стамеску, упираем в, один из этих, в одну из этих выборок и посредством молотка, постукивая под углом, Эту заливную гаечку мы ее подтягиваем, тем самым чуть-чуть расперев верхнюю часть уплотнительных элементов, и мы имеем шанс хотя бы сегодня наш рабочий день довести до конца. Но это, конечно же, никак не значит, что мы можем отложить замену самого ремкомплекта. Следующая актуальная проблема – это неработоспособность обратного клапана. Какие могут быть причины и их последствия? Первое, самое очевидное. Это, например, если во время работы вы стравили материал через трубку обратного клапана и при этом не оставили э, саму эту трубку, например, в емкости с водой. Соответственно, материал, наша шпаклевка подсохла в выходном отверстии, получилась пробка, и при следующем открытии обратного клапана материал просто не выходит. Во-первых, чем это нам грозит? Поскольку данная трубка и данное соединение не рассчитаны на высокое давление, и пробка, если получилась достаточно мощной, при высоком давлении просто у вас это соединение разорвет, и вы сами, и ваш объект будет в материале, что не очень-то приятно. Плюс, например, он может попасть вам в глаза, потому что рванет очень даже хорошо. Поэтому, кстати, даже с поклевкой стоит работать в очках. Следующая причина неработоспособности трубки. Если она у вас снята с держателя, как, например, у меня, трубка вот эта достаточно мягкая, он может просто где-нибудь переломиться передавиться и опять же не будет работоспособен вроде бы банально и смешно но и такое бывает теперь чего скорее всего не может быть не может быть забитие этой самой трубки самим материалом вследствие того что сам обратный клапан его механизм там достаточно маленькое пропускное отверстие и Первичнее всего забивается это самое отверстие в механизме обратного клапана, а не сама трубка. Если, соответственно, у нас промытие ничего не дало, аппарат работоспособен и набирает давление, но при этом обратный клапан не функционирует, вывод простой, у нас забился сам механизм переключателя обратного клапана. Что нам нужно сделать? Понятно, нам нужно его разобрать и прочистить. Процедура разбора и прочистки обратного клапана крайне проста. Во-первых, для удобства манипуляции нам необходимо снять вентиль обратного клапана. Делается это крайне просто. Снимается эта гаечка, расслабляется. Легко идет с руки. Сняли. Далее сам вентиль просто тянется на себя, слегка его пошатывая. Готово. Следующий момент. Теперь нужно снять сам механизм. Берем ключ, подобрали по размеру, все, поехали. Для того, чтобы в следующий раз его было разбирать проще, в обязательном порядке, в принципе во всем аппарате, все резьбовые соединения должны быть хорошо промыты. Можно использовать какие-либо смазочные материалы. Все. Во-первых, смотрите, внутри у нас имеется маленькое отверстие, через которое уже поступает материал в саму трубку. Забитие может происходить в этом маленьком отверстии, в глубине, да, там где вот резьба. Либо на вот этих маленьких шариках. Вот сам шарик обратного клапана перепу перепускной. Когда он забит, здесь, соответственно, у нас все находится в материале. Здесь могут быть какие-либо уплотнения материала, какие-то сгустки из волокон. Мы берем все это дело, прочищаем и помещаем обратно в аппарат. После этого обратный клапан должен функционировать как раньше. Да, его можно разобрать чуть, скажем так, больше. Для этого снимается вот эта гайка. Здесь находится пружина, которая позволяет работать вентилю, да, то есть строго фиксироваться в определенных положениях. Вынимается... Этот штифт, снимается шарик, его можно промыть еще больше, но, как правило, ну, этого не требуется, достаточно вот, вот эти перепускные отверстия тщательно промыть, промыть там внутри, очистить полностью резьбу и здесь, и внутри корпуса самого коллектора, и поместить наш механизм обратно в установочное гнездо распределительного коллектора. Ну, предположим, что мы его помыли, в данный момент, как видите, он абсолютно чистый. Закручиваем плотно, но опять же без какого-то фанатизма. Все, он стал в упор. Этого достаточно. Оп. Проверяем позицию. Все правильно. В таком положении вентиль у нас работает основная подача. В нижнем положении работает обратный клапан. Обязательно гаечку... Хорошенечко протянуть ключом, потому что если вы часто пользуетесь обратным клапаном, особенно это бывает поначалу, сейчас, то гаечка бывает расслабляется, теряется, а потом начинает вентиль отвариваться, и вентиль теряется, поэтому гаечку не ленитесь, подтягивайте хорошенечко. Теперь рассмотрим следующую совокупность нескольких симптомов. Это, во-первых, неудержание давления аппаратом и не раскрытие либо пульсация факела. В чем могут быть причины? Во-первых, что такое не набор давления? Это когда аппарат, например, мы работаем на максимальном давлении, ручку потенциометра в крайнее правое положение, 200 бар, все отлично. Он набрал его, открываем пистолет, первые несколько секунд все нормально, а потом факел начинает схлопываться и начинается его пульсация в такт ходу поршня. Пульсация тут буквально, да, полотно факела, он начинает вот так вот гулять. В чем могут быть причины? Во-первых, опять же, электросеть. Только теперь в данном случае не как мы подключаем наш аппарат, а куда мы его подключаем. Если вы, например, работаете в условиях общестроительных работ, да, на новостройках, к примеру, либо за городом, где мы на коттедже, у вас могут быть проблемы с временными электросетями. Решение проблемы два. Первое, это стабилизатор напряжения. Иногда просто помогает он, потому что в электросети могут быть, соответственно, просадки по напруге. Либо более кардинальное решение проблемы, оно применимо уже, кстати, как раз-то именно с работой на коттедже. Это ваш отдельный генератор, который будет полностью обеспечивать вас электроэнергией с необходимыми вам параметрами, для того, чтобы агрегат работал удовлетворительно. Как выявить проблему с электросетью? рекомендую обзавестись самым простейшим мультиметром чтобы вы могли соответственно сеть затестировать как отдельно так и например под нагрузкой при работе с агрегатом вы сможете легко диагностировать эту проблему и решить ее описанными мною способами но что делать если все равно просадки подавлению имеются, факел у нас пляшет но с электросетью мы все проверили все отлично первопричина всегда одна Аппарату не хватает мощности. В каких случаях агрегату может мощности не хватать? В чем может быть проблема? Их несколько. Либо неправильно подобран материал, либо он неправильно подготовлен, либо неправильно выбран рабочий диаметр шланга. То есть, например, мы работаем не на шпаклевочном, а на окрасочном шланге. В самом первом видео я рассказывал, кстати, об этом, да, и сравнивал их, и в каких случаях их лучше применять, чтобы сейчас не отвлекаться. Лучше перейдите к самому первому ролику. Я думаю, мы сделаем ссылку на него в описании. Либо, опять же, сопло в пистолете. Сопло подобрано неверно. Рассмотрим каждую из этих причин отдельно. Первая причина – это наш материал. В ролике о том как и с какими материалами необходимо работать с данной техникой, я уже рассказывал, как материал грамотно подготавливать. Так что сейчас вкратце. То есть, если материал даже подобран верно, он может быть неправильно подготовлен. Например, вы его либо не разбавили, либо недостаточно хорошо перемешали, либо вообще не перемешивали вовсе. То есть, взяли, открыли готовую, например, примерную шпаклевку, выдрузили в него агрегат и ожидаете, что он будет стабильно работать. Этого не будет. Как минимум, материал надо как следует хорошенько перемешать при открытии, соответственно, баллона. А в идеале его нужно разбавить в соответствии с рекомендациями производителя. Следующая причина. С материалом разобрались. Вроде бы все отлично. Грамотно подобран, грамотно подготовлен, перемешан. Ну, факел пляшет. Обратите внимание на то, какой шланг вы используете. Если вы используете не шпаклевочный шланг, а красочный, скорее всего аппарату просто тяжело с данным видом шланга работать. Опять же, в первом видео я об этом рассказывал. Хорошо, с шлангом все нормально, с материалом все нормально. Возможно, у вас проблема с распределительным коллектором, а если быть точнее, с фильтром, который там установлен. Ну, конечно, если вы с ним работаете. Вполне возможно, что необходимо просто его проверить. Если вы работаете на сухих полимерных шпаклевках, вот, например, как я, с g 9, со временем он скапсовывается на самом фильтре, плюс он забивается этими самыми волокнами, облипается весь. У нас получается меньшая пропускная способность нашего фильтра, и аппарату тяжелее ее, соответственно, проталкивать. Тяжелее проталкивать, соответственно, у нас не получается необходимой нам производительности аппарата и факи опять же пляшет разбираем проверяем все ли хорошо с фильтром проще всего вообще фильтром достать что по быстренькому да открутили вытащили вставили без него смотрим если результат нет если все то же самое даже без фильтра тогда скорее всего проблема в пистолете в чем может заключаться проблема пистолета если наш факи не раскрывается на самом деле Причина всего лишь одна – это неправильно подобранное сопло. Ну, конечно, в том случае, если вдруг мы не затеяли шпаклевать, например, с фильтром в пистолете, тогда он тоже может забиться. Но, как я говорил, шпаклевать с фильтром в пистолете – это самое последнее дело, которое вы должны заниматься. Во-первых, важно обратить внимание на то, с каким соплом вы работаете. Если вы работаете, например, на данном агрегате шпаклевкой с соплом 533 размера и меньше – то, скорее всего, почти 100%, что проблема не в этом. 533 это нормальный, то есть э, и 535 можно работать. Да, факел на 535, он, скорее всего, не будет раскрываться на полную, но полосить он будет минимально Если у вас 533 и, например, меньше, там 531, 529 даже, факел должен раскрываться вообще без проблем. Тогда ищите проблему выше по системе. То есть, либо шанс неверный, да, не шпаклевочный, например, а окрасочный. Кстати, вот, кстати, поводок, пример окрасочного шланга, да, он уже. Либо проблемы с коллектором, да, с фильтром, либо проблемы с материалом. Неправильно подобран, неправильно подготовлен. Либо, опять же, проблема с электросетью. Почему факи не раскрывается на неправильно подобранном размере сопла? Шпаклевка, на самом деле, крайне просто. Дело в том, что выход материала через это отверстие больше, чем способен выдать нам агрегат, подачу этого материала через нашу систему. Теперь подробно о тех проблемах, которые у нас могут возникнуть во время эксплуатации нашего шпаклевочного пистолета. Сразу сходу, бывает, что если вы оставили материал в нашем пистолете так на недельку-другую, ну даже достаточно нескольких дней, материал может подсохнуть в данном переходном фитинге. Поэтому вам длительно очень простое. Если так случилось, что вы оставили в нем материал, я рекомендую этот финтик разобрать и проверить его на предмет засорения. Следующая проблема. Она особенно касается тех, кто, как и я, часто работает с сухими полимерными шпаклевками. В чем она заключается? Например, в какой-то момент вашего рабочего процесса вы берете пистолет, нажимаете курок, раскрывается факел, наносится материал, все у вас хорошо. Потом вы, соответственно, курок отпускаете, и ничего не происходит. Материал также продолжает Соответственно, поливаться из пистолета. Что делать? Вы начинаете дергать курок, и опять же ноль реакции. Да, бывает, что эту проблему можно ликвидировать вот шорками, курка, но это лишь временная мера. Проблему надо лечать на корню. Как это сделать и в чем вообще, в принципе, проблема заключается? А все очень просто. Дело в том, что в запорном механизме данного пистолета коксуется материал. Что нам нужно сделать? Правильно. Запорный механизм промыть. Для этого мы снимаем Соподержатель. Опять же, обращаю ваше внимание, что соподержатель должен накручен быть не жестким. Он должен легко откручиваться с руки. Теперь мы снимаем корпус запорного клапана. Берем ключ, берем пистолет. Бывает, что снять его весьма нелегко, поэтому пистолет мы упираем, берем ключик. Либо маленький, либо побольше, либо совсем огромный, в зависимости, насколько он прикипел по резьбе. В данном случае я его разбирал недавно, должен легко пойти. Снимаем данный корпус. Теперь мы видим воочию весь механизм запорного клапана. Вот наш штифт. На конце имеется шарик. Этот шарик упирается, соответственно, в это отверстие на корпусе, с другой стороны, и прекращается подача материала. Нажимаем круг, штифт уходит. Отверстие открывается, материал подается. Так вот, внутри данного корпуса у нас уплотняется материал. И со временем он просто мешает свободному ходу данного штифта. Он не может закрыть отверстие. И у нас беспрепятственно материал продолжает выходить через наше отверстие. Кстати, у меня даже в данный момент там уже имеется некоторое уплотнение материала. Я сейчас попробую крупным планом его вам показать. Мы берем саморезик. Поскольку уплотнение очень жесткое, мы берем саморезик. И аккуратненько прочищаем, потом промываем водой какой-нибудь шомполом. Оптимальнее всего, как я уже не раз говорил, для аппарата иметь небольшой комплект шомполов. Их можно купить, кстати, например, либо в охотничьем магазине, либо в табачном, потому что для трубок также имеется в продаже различные шомпы, очень маленьких диаметров, которым очень удобно чистить данные трубки или ёршики, кому как удобнее. Д далее, внутри также должно быть все чисто. После прочистки я настоятельно рекомендую накрутить сюда буквально 2-3 витка, 3-4 витка фумленты. Сейчас она мне не под рукой накручивать не буду, потому что иначе на воде, поскольку здесь нет специальных уплотнительных элементов, он может начать сочиться. Да, вы начнете работать шпаклевкой, резьба забьется материал и он перестанет соответственно травить причем даже на воде но ну, я предпочитаю сразу 3-4 витка кину и у тебя все в порядке большего там и не требуется также какая еще может быть проблема бывает что у нас здесь все чисто но курок э, пистолета работает нестабильно тут уже проблема несколько иного характера смотрите как работает сам пистолет вот у нас курок с каждой стороны у нас имеется по штифту там имеется внутри корпуса пружина и пластина. Мы нажимаем курок, штифты давят на пластину, пластина соединена с запорным штифтом, и штифт, соответственно, отходит в сторону. Поскольку штифты у нас выглядывают наружу, здесь у нас, соответственно, грязь, материал, все это может попадать внутрь, и со временем прекращается легкий свободный ход этих штифтов. Даже, хоть и учитывая, что здесь очень серьезная, мощная пластина, все равно бывает, что забивается. У меня это было... Правда, один раз за целый год, но все же было. Приходилось разбирать уже вот этот механизм и промывать его, прочищать внутри. Делается достаточно просто. Кстати, оптимально подходит стамеска. Мы берем и снимаем корпус пружины сзади. Не уверен, что сейчас это у меня пол. Нет, в принципе. Все, открутили. Ну, кстати, видите, сколько грязи внутри, да? Постарюсь показать поближе. Ну, я еще возьму крупный план, покажу. Вот наша пружина, видите, она вся тоже, также материале уже подружила. Кстати, все это не мешает даже сейчас. Я думаю, мне прочистить и отмыть. Внутри, кстати, тоже очень много сейчас наростов. Вот, видите, все это со временем пачкается, загрязняется, и стабильная работа нашего пистолета. Прекращается. Затем также надо ухаживать, смазывать и прочищать время от времени. Ну и в завершения я хотел бы еще раз обратить ваше внимание, я часто это повторяю, что на любую проблему или технологию надо смотреть комплексно, потому что зачастую проблемы с данным агрегатом, они комплексные. Если у вас не удовлетворяет что-либо в данном аппарате во время его эксплуатации, это не значит, что проблема возникла в каком-то конкретном узле агрегата. Возможно, что у вас везде просто чуть-чуть есть некоторые нарушения. Например, вот факел не раскрывается. В чем может быть проблема? Вроде бы и материал перемешали, вроде бы вы его и разбавили. И сопло вроде бы подходящее. Да? Ну, возьмем, ну, взяли мы, например, до ноги суперфиниш, разместили, разбавили 50 мл на литром объема материала, вроде все хорошо. Сопло 535, ну вроде должен поливать, а не поливает. Так у вас шланг неправильного диаметра, к примеру. да? Ну хорошо. Шланг не шпаклевочный, да, окрас, но все равно должен пробивать, а факе вообще там чуть ли не струйка. Так еще к тому же, например, у вас э, фильтр, который стоит в распределенном коллекторе, уже как ну, там 2-3 недельки вообще не чистился, и там он уже там коркой весь покрылся. И соответ соответственно пропускная способность системы снизилась. Или, например, с фильтром все в порядке. Ну слегка подзабился, производительность, да, пропускная способность там чуть-чуть упала. Так у вас еще с электросетью проблемы. И видите, получается, с электросетью проблемы, фильтр ЦРК подзабился, шланг не тот. И по итогу мы имеем не неудовлетворительный результат, неудовлетворительный процесс эксплуатации агрегатов. В общем, задавайте ваши вопросы в комментариях, потому что у нас, например, в Петербурге одни материалы, в регионах они другие. И каждый конкретный опыт эксплуатации с конкретным видом материала это свой уникальный опыт Работы. Поэтому делитесь своим опытом и вопросами в комментах. Мы будем на них оперативно отвечать. А с вами был Иван. И мы увидимся скоро, совсем скоро, часов, в пятой части нашей серии видеороликов, посвященных механизированным малярным работам посредством безвоздушного агрегата. Это уже будет финальная часть. И в ней я уже на практике покажу, насколько этот аппарат действительно в реальных условиях объекта ускоряет нашу работу. То есть я не на одной стеночке покажу, как я наношу быстро и лихо, а мы возьмем там комнатку две, и я в реальном времени покажу весь процесс подготовки Основание под шпаклевку и, соответственно, нанесение на него материала. Как это происходит, с какой скоростью и насколько это продуктивно для мастера. Ну вот а с вами опять же был Иван. Всего доброго. Пока.